Всем привет, ребят! Это новый эксперимент. И в этом эксперименте я буду неделю без соцсетей, без контакта, без ютуба и без инстаграма. Скорее всего, это будет входить также еще и в вайбер и ватсап, но это не точно, потому что, в принципе, это не такие соцсети, как вк, инста или ютуб. Начинается первый день через... Сейчас я вам скажу... Ладно, не скажу, у меня здесь... А, вот, Все, 15.46, в 17.00 начинается эксперимент, то есть до 17.00 этого дня я пока могу лазить в ВК, в Инсте, в Ютубе, но после, как только начинается 17.01, все, я могу, в принципе, закрывать все приложения везде, где они только открыты, и больше не заходить туда неделю подряд. Это будет сложно, но я надеюсь, я справлюсь. Ну, а сейчас, ребят, я еду. А, в общем, куда я еду, вы сейчас узнаете. Чего Будешь забирать? А -а -а. Лучшую, да нет. Ну что? Какая длинная пицца Это последний раз в сентябре 18-го года У меня стресс <свят> Итак Эпичный камбэк называется Та-да-да-да-да-м Матфака я теперь лысый. ладно Я, я до сих пор вахую. Типа, мужчина, вы кто? Ебануться можно, я, блин блять... Куда вы дели моего мужчину, я не понял. Да я еще тут, только у меня волосы, короче, стали. Охереть. Я в шоке. Слово говоря, сколько там времени? Уже 5 часов? Да. Все, эксперимент начинается. Я сейчас с этого момента больше не буду заходить. Ни в ВК, ни в Инсту, ни в YouTube. вообще никуда. Это будет сложно, и вот она будет за этим следить, да? Она в шоке просто, что я постригся. Ладно, мы идем дальше. Короче, время уже 8 часов, считайте, я уже 3 часа как не заходил в ВК, даже почти 4, наверное. И ни в ВК, ни в Инсту, ни в Ютуб, пока не горит, пока не ломит посмотрим, что будет дальше. Короче, ребята, я тут немножко зашел в онлайн, ну, в ВК, в смысле, но я сам в ВК не заходил, чтобы вы понимали. Вот, у меня запущен вот здесь ВК и вот здесь ВК. Вот, и получается, я как только запустил комп, как только открыл браузер, все, я сразу появился в онлайне. Поэтому я не знаю, как мне вам доказывать, что я не захожу и не сижу в ВК, не листая там мемчики, новости не листая там. Короче, этот эксперимент на чистом доверии. На YouTube я не захожу, но YouTube у меня открыт. Я максимум все на YouTube буду включать. Это сейчас музыку для фона на стриме, не более. Все, это все, на чем мы сойдемся. В Инстаграм я, в принципе, не буду заходить, но там никак не проверишь. То есть, в ВК, если можно проверить, что ты вот там был в онлайне тогда-то, на Ютубе тоже никак нельзя проверить, но... Не знаю, ребят, это будет сложный эксперимент, я даже не знаю, как вам вообще доказывать, что я не сижу в ВК и все такое, но поэтому те, кто знают из друзей, они мне будут писать, и, скорее всего, они увидят, что я не отвечаю им на... Сообщения. И, впрочем-то, <coughs> я, скорее всего, в конце, то есть через неделю, я вам покажу скриншот моего ВК, где будут там сообщения и когда они были датированы, то есть первое написанное, в общем, что-нибудь придумаю. Ну, а пока я буду стримить, я немножко припозднился, время уже 10 час, вот, а я... Еще не начал. В общем, начинаю стримить, так что, надеюсь, вы были на этом стриме. Если нет, то, ну, ладно. Короче, время 2 часа ночи, и я тут немножко проебался. Я поставил телефон на зарядку, не трогаю его где-то с... почти час, и потом беру его и такой, и по привычке в ВК захожу, сука. Но я потом одумался, такой, так, стоп, подожди. <laughs> И резко выключил ВК. Поэтому сейчас я появился в онлайне. Время 2 часа ночи. Да, ровно 2 часа ночи. И это уже третий раз, когда я появляюсь в ВК в онлайне за этот день, начиная с 5 часов. Но, но... Своё оправдание скажу, что я там еще не лазил. То есть я его как бы открывал один раз, чтобы проверить старой работе потому что иначе бы я не узнал придут мне деньги или нет вот это неважно в общем второй раз это было случайно потому что я включил комп включил браузер а там был открыт вк и я его закрыл а третий раз уже по привычке короче первый день проходит пока не очень удачно посмотрим что будет дальше короче второй день начался ребят ну Вообще фактически еще нет, еще сутки не прошли с момента, как я не сижу в ВК, Инстаграме, Ютубе. Но первая мысль была, когда я проснулся, это зайти в ВК. Но я сдержался и так и не зашел в ВК. Сейчас половина третьего. Скоро будет почти сутки, как я не сижу в ВК. Но если не считать тех моментов, когда я заходил в ВК, то ладно. В принципе... В принципе, пока меня сильно не ломает. Посмотрим, что будет дальше. Я тут, короче, ребят, зашел домой. И что я вам хочу сказать. Время сейчас 8 часов. 8 часов. Без 10. И я уже, считайте, больше суток не сидел в ВКонтакте. В Инстаграме. И на Ютубе. Да, это в принципе не сложно, если у тебя есть чем себя занять. Но... В общем, да, я сейчас зашел домой, я тут немножко убираюсь, и можете заметить, у меня пустая полка, хотя на этой полке когда-то стояла много-много лего, а теперь оно все в шкафу. Стол тоже полностью разобранный. Я все сейчас разбираю, потому что живем там уже не дома. Вот. Буду вот так вот иногда через каждые несколько часов включаться, как я, как я думаю, вы уже поняли и рассказывать, сколько я уже продержался, потому что вот сейчас, как я уже сказал, время без 10 э, Без десяти восемь, я уже больше суток, в принципе, не сижу нигде, но если брать те факты, что я уже несколько раз, если быть точным 3, случайно заходил в ВК, то Два часа ночи примерно будет ровно сутки, как я уже не был в сети, в принципе, вот. Так что ждем дальше, посмотрим, сколько я еще продержусь. Что ж, ребят, прошло еще два с половиной часа, уже даже почти три, потому что время без 15.11. вот. И самое, что печальное я заметил, ну, лично для меня, в том, что я не сижу ни в ВК, ни в Инсте, нигде, я не могу писать посты. Не могу написать пост о том, что вот, начался стрим, кстати, да, ребята, у меня только что начался стрим. Но об этом никто не узнает, потому что я об этом нигде не напишу, и это очень печально. Вот. Поэтому я надеюсь, ребят, что кто-нибудь из вас, кто это смотрит, заходил на мои стримы когда я их вел и да не удивляйтесь шуму ну, это я включил э, чайник короче я надеюсь вы заходили на мои стримы и вы их видели и мы вместе с вами угорали потому что вчерашний стрим он был достаточно такой веселенький вот но ну, я думаю на сегодня я больше не буду записывать максимум перед сном в час час пятьдесят восемь включу записи, скажу, что я уже сутки не заходил никуда. Да. Но ну, а пока что, все. Черт, беда, обидно, грусть. Я появился опять в онлайне. Потом. А все потому, что я сейчас хотел войти на сайт, на котором я был зареган через ВК. Ёбаный в рот. Вы бы слышали его мата. Да блять, блять и блять. Но я в сам ВК не заходил, сука. Ну, ёбаный пиздец. Ну, как так-то? Почти сутки, блядь, почти сутки. Я говорил, что я один раз заходил в ВК, чтобы посмотреть. А это я на видос тоже говорил. И все, и потом я больше не заходил. Все, пиздец. Ладно, похуй. Ах. Второй день тоже прошел не очень, блядь, удачно. Но это в первый раз за сегодня, когда я зашел в онлайн. Первый. Уже прогресс. Завтра не должен вообще зайти. Надо, блядь, запомнить. Если я буду опять заходить на какие-то сайты, где я зареган через ВК, нахуй туда не заходить. Мне нужно привыкать, что он не сидит в онлайне, потому что я хочу скинуть мимасы, Я типа понимаю, такая... Он же их все равно не прочтет или прочтет их через неделю и... Просто это огорчение и боль, пиздец. Да, ну, от недели осталось буквально там пять дней еще. Пиздец, а время, кстати говоря, сколько там уже? Час ночь, почти час ночь. Сука, блядь, пиздец. Ну что, ребят, я практически сутки уже не был в онлайне, ни в ВК, ни в инсте. В инсте-то я уже больше суток, я уже больше трех суток даже не был, наверное. В онлайне и на YouTube я тоже не заходил, максимум в творческую студию, но там видос смотреть нельзя. В общем, считайте, третий день я продержался полностью. Ну, время там буквально осталось минут 15-20, но я за эти 20 минут не зайду, потому что я сейчас ложусь спать и смысл. Вот, в общем, третий день прошел очень удачно. Посмотрим, что будем дальше. Я каждый день это говорю, но я думаю, что остальные 3-4 дня я нормально продержусь и не зайду ни разу ни в ВК, ни в инсту, ни в YouTube. Хотя на самом деле это очень сложно и очень-очень скучно без этого всего. Да, ну, особенно перед сном, когда не знаю, что делать и спать неохота. Играть тоже не хочешь. И хочется просто, не знаю, ленту полистать или мести или бука. Вот как-то так. Так, ребят, сегодня четвертый день. И я больше скажу, уже даже вечер. Я сегодня толком ничего не записывал. Но могу сказать так. Сегодня ни разу не зашел в онлайн. И, значит, я уже больше суток не был нигде. И все. Короче, четвертый день прошел. Проходит удачно пока что. Я не зашел никуда и не хотел. Один раз, правда, чуть-чуть не зашел, но это не считается. В принципе, я думаю. В онлайне не появился, значит все хорошо. Вот, вот как-то так. Итак, короче, время, да, блядский рот. Время час 56, 30 число. И я уже четверо суток точно не был в ВК онлайне. В инстаграм я в принципе не заходил уже неделю точно На ютуб тоже видосики не смотрел, к сожалению А так хочется И в принципе У бывает бывают моменты, когда я лажу по Google И там всплывают какие-нибудь запросы через ВК И я нажимаю на них, но не захожу Потому что я вспоминаю, что нельзя в ВК заходить Вот В принципе мне осталось то сколько 20. Если с 25-го я начал, сегодня 30-й. 30-е, по идее. Это 5 дней. У меня еще 2 дня. 2 два... дня, я да. еще 2 дня не заходить никуда. Ну, я думаю, я продержусь. Вообще 4, 4 суток точно продержался. Да, еще 2 дня. 1 числа. Я зайду. 1 числа.. Скорее, может, даже 2-го. Я только зайду в онлайн-вк, в инсту, в ютуб, ох, там столько всего, наверное, столько мемов пропустил. М -м -м, пиздец, ну ладно. Надеюсь, не сорвусь. Итак, ребят, пятые сутки и уже пять суток я не заходил в ВК. Да-да, это бананчик. Вот. И знаете, что я могу вам сказать? То, что меня в принципе не ломает на самом деле. И при всем желании каждый может э, отказаться от контакта, от инстаграма, от ютуба. Ну, от ютуба сложнее, потому что видосики смотреть хочется. Поэтому мне приходится смотреть сериалы или фильмы. От этого я не отказывался. но, но... Вот, поэтому проще всего отказаться, мне кажется, от Инстаграма и от ВК. Не знаю, я опять суток туда не заходил, в Инстаграм даже больше, на самом деле. Вот. И иногда хочется зайти, иногда даже машина, а, мыши, мыши, м -м... иногда даже машинально а, пальцы нажимают, хотят нажать на иконку Контакты или Инстаграма, но Благо я успеваю обдумать все это и понять, и в итоге сижу без ВК, без инсты. Иногда даже скучно становится. Ну а что поделать? Эксперимент требует жертв, как говорится. Что ж, у меня осталось буквально сутки, можно сказать, если я не ошибаюсь, потому что сегодня 31-е, да, и, считайте, 1 числа, ну, даже уже с 1 на 2-е, я таки зайду в ВК, в Инстаграм, на Ютуб. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, вчера я не записывал, потому что я забыл об этом. Видали, да, я настолько увлекся ничем, что забыл записать видос о том, как я не сижу в ВК, в Инсте, в Ютубе. Вот. Но сегодня, что хочу сказать, сегодня последний день, остался буквально час да, через час я зайду таки в ВК, в Инсту, в... на YouTube, наконец-то, да. Вот, и сейчас, чтобы не быть голословным и пиздоболом, вот, пожалуйста, два скриншота, один с ВК, что я не заходил туда столько, сколько не заходил, вот, и второй вот сенс там, по крайней мере, попробую его сделать как-нибудь, чтобы доказать, что я туда не заходил. Но с YouTube уж, извините, вряд ли как-то получится. Вот. Ну, собственно да, это все, ребят. Я заканчиваю свой эксперимент и подводим итоги. Ну что, ребят? Итоги. Я могу, по крайней мере, с точностью сказать, что у меня нету какой-то социальной зависимости. Ну, по крайней мере, зависимости от ВК, от Инстаграма и от Ютуба точно нету. Потому что, считайте, я неделю туда не заходил. И, казалось бы, с каждым днем должно быть сложнее, потому что с каждым днем должна быть больше ломка по этому всему. Но нет. Уже на второй-третий день мне было все равно. И максимум я хотел нажать на иконку ВК или инсты только машинально. То есть по привычке. Я привык к тому, как у меня расположены иконки в телефоне. И когда я туда захожу, я автоматически с утра, когда просыпаюсь, и вообще в течение дня постоянно захожу в ВК, в инстаграм, на ютуб. Но... Считайте, прошла неделя Я в принципе Эта привычка у меня, к сожалению, осталась я до сих пор иногда Чуть ли не нажимаю на одну из иконок Но успеваю Одуматься вовремя и все-таки не захожу туда Вот, и что я могу сказать Я сижу в ВКонтакте Где-то примерно с 2011-2012 года Даже с 2011, можно сказать, да Вот, и это... 9 лет, почти почти 10 даже, считаете Почти 10 лет я сижу в ВКонтакте. В Инстаграме я сижу чуть меньше, где-то с 16 -го года, это 4 года, почти 5. Вот, ну а на Ютубе я где-то примерно год, года так тоже с 13. С 12-13. То есть плюс-минус э, к Что я могу сказать? М если кто-то из вас сидит в контакте больше 5-10 лет и считает, что у него есть зависимость какая-либо, то могу вас обрадовать, ее нет. Просто надо перебороть себя. Нет, конечно, если вы все-таки вышли из ВК и не заходите туда день-два и вас прям дико ломает, и вам прям хочется зайти туда, то да, это уже зависимость, можно сказать, но... С этим тоже можно бороться, как я не знаю, но как-нибудь там уж по-своему решайте, убирайте телефон, удаляйте контакт, отключайте интернет, я не знаю, как угодно. Ну а я просто не заходил в ВК, не заходил в инстаграм, не заходил на ютуб, я не знаю сколько там вышло уже видосов, которые я хочу посмотреть, не знаю сколько вышло постов в инстаграме, которые надо посмотреть, Сколько историй там повыходило блядь, За эту неделю сколько я просрал И сколько мне сообщений пришло в ВК Я до сих пор пока не знаю Потому что пока осталось Я вам скажу Час Час и 45 50 минут где-то примерно осталось 50 минут, да И я пока еще не заходил Я пока еще не знаю Я зайду только ровно в 5 часов И я только тогда узнаю вот, что я могу этим еще сказать, ребят? Если вы считаете, что вы зависимы, то старайтесь как-то с этим бороться. Без разницы, что это. Контакт, Инстаграм, Ютуб, социальные сети, в принципе, либо игромания, с этим тоже можно бороться. Либо, не знаю, либо курение, либо алкоголизм. Но с этим уже посложнее. Я поэтому не хочу особо приводить это в пример. Мой эксперимент подошел к концу. Надеюсь, он был хоть как-то вам полезен. И если вы вдруг считаете, что у вас есть какая-то зависимость от социальных сетей, от игр, то вы вполне можете с ней справиться. Но на этом, ребят, все. Да. Сейчас я засяду это все монтировать. Что ж, всем удачи и пока.